Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Супик И сегодня мы поиграем в новую игру от SchoolCup Studios Она вышла в браузере И давайте посмотрим, что тут вообще есть Ну нет, вот тут можно поменять свой никнейм Вот я поставил фиш суп. Тут такая вот анимация прикольная Вот масочки, кстати, вот клоун с калашом Золотая вот маска тоже прикольная Я ее даже в других играх не видел Так, ну тут звук, музыка, они не нажимаются Магазина тоже пока что нету. Настройки это у нас а, чувствительность мышки и звук. Так, итак, друзья, я вот уже зашел. И смотрите, тут у нас есть новые скинчики. Тут какой-то петух. А, что у нас свинка какая-то. Свинка, да. Но вот петух было бы прикольно, если бы ее добавили в оригинальный блокпост Momobile. И это у нас режим, как я понимаю, гонка вооружения. Пока что режима сюда нету. Ну, будем следить за игрой, пока появится новая... Ой, ой, ой, ой, ой косоя. Так, вот меня убивают. Ну, смотрите, это довольно прикольно. Довольно прикольно. Оружие все... Добавила. Так. Вот я... Здесь. Опа. Ну, отдачи нету, как будто бы вообще. Не замечаю какую-то сильную отдачу. отлично а, 6 киллов у нас уже я третье место занимаю Вон там, так, берем. так это свой идем ид ⁇ осторожно осторожно 8 килов у нас а до скольки я точно не знаю где-то до 23 3 оружия так сзади нас куленок убил Минус 2 я даю. Так, аккуратно. Чтобы еще поменять, очень удобно было бы. Очень уж она резко какая-то. с позиционным. Так, 15 киллов у нас уже. Отлично. Угу. Не получилось, мол, убить а, противника. Ну ладно. Ну, no. да, no, no, конечно, конечно. Потом у нас интерес выйдет. Я думаю, будет лучше с ним. Но, кстати, не отнимают у нас пушку. Это очень хорошо. Как тебя убить? Можно убить? Стой! Тебя убью спасибо винторец отлично я почти победил у меня есть все шансы на победу я так думаю были уже нету что? ой а это читер что ли а как ты туда залез или это уже подсады здесь находят? игра только вышла вот тут вот, буквально час назад и подсады понимаете так первое место я занял Хорошо, это хорошо отлично прям да. ну, я надеюсь я выиграю а прикольно прикольно он вышел и сразу мне поставил чет так ну там еще один же есть нет я хочу убить кого-нибудь дайте мне убить Прицели ходить? Нет, не стоит прицели ходить. Почему прицел автоматически не включается? Так, отлично. Но скоб. у нас сработал. Блин, убили. Так, ну тут у меня осталось совсем немножко. Так, это последний килл должен быть, да? Я в я выигрываю, да? Нет, стоп, стоп, стоп. Пип, пип, дайте убить, дайте убить. Я должен победить. Я должен победить. Все, Вин, друзья, я победил. Ну что ж, вот такой у нас небольшой обзорчик получился. Вот, буду играть, будем смотреть. Вот, друзья, а также не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки. Ну, всем удачи, всем.